I think the girls with the Всем здарова, ребят! Ну что, на Тайване открылся день замка владельца. Сейчас посмотрим, какие тут плюхи есть. Давненько я уже на свой аккаунт не заходил. Странно, что я смотрю плюхи не все. Так, смотрим. Что интересного? Кицуна 10 штук. Апекс камни. Вот это однозначно плюс для бездонатов. Четвертый сундук. Но награды, видите, за сам день замка владельца так и не пришли. Сейчас я еще раз перезайду. Посмотрим, что там интересного. Будет. Так, смотрим. Так, -а -а -а -а что тут у нас по плюшкам? Сумочка, ну, в принципе, однозначно кодна Питомцы такое себе четвертый сундук, ну, тоже такое себе снеки Вот эти вот камешки. В принципе, тоже они добываются. Это вот однозначно плюс. Апекс камни, блин, надо фармить у кого кто без донаты. Ну, кицуны скины на здание. В общем, отсюда реально коробка Валентины классная тема и Апекс камни. То есть, действительно, таки неплохо. А, так, таких плюх я сотрю что-то не дали. Возможно, возможно, или с утра, или попозже запустят. Не знаю, но что-то нету. А, такс. Награды за вход. Смотрим. 200 штук. 20 бачка. В принципе, такое себе. Обезьяна. Да, ну, ничего. Никаких расходников не добавили. 50 книг. Короче, херня полная, честно скажу. Ну, для бездоната, вот это, конечно, кайф. Это однозначно надо первый, второй, третий день забирать. Дальше книги можно ими пожертвовать а этими сундуками, отсюда получить лучше побольше кристаллов. Но нету ни кулаков, ни книг. Было раньше здесь поярче, все-таки. Не знаю, печально. Не особо радует. Все. Наград обычных нету, вот так вот, даже без обычных наград. В общем, не знаю, что сказать, реально печально, вход никакой, вот эти вот плюшки, ну не знаю, такое себе, как по мне средненькое. Единственное, что действительно сюда апекс камни, Но сколько вы их там выбите за это время, я думаю не так уж и много. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.